С тобою заварим клубничного чая, откроем печенье, коробку, разделим на части, Я просто идиоткой себя иногда ощущаю, как будто живу на планете с названием счастье, Я даже тебя провожаю глубокой ночью. Счастливой улыбкой легко В состоянии покоя. Твой чай недопитый, огурки, Конечно, не очень. Но к ним все же ты прикасался Своей рукой. Все это потом, а сейчас Вместе с чаем варенье. Из черной смородины густо На масло с печеньем Нежная идиотка, тебе свое стихотворение читаю и думаю, нет никакого значения, ты пьешь теплый чай, внимая моим переводом. Нет, точно идиотка, ведь ты же по-русски ни слова. С каждым мгновением влюбляться Сначала и снова. Ты даже Гитару мою Перестраивать начал. Тебе так Удобнее петь блюз в середины столетия. Конечно, Идиотка, под эту я Музыку плачу. ну точно Попалась в твои синеглазые Сети. Все это потом, когда солнце завалится на бок И место уступит луне на велюровом небе Пусть сами с собой все одежды бросаются на пол Я счастлива даже, когда ты зовешь меня, Бейби, Конечно же, чай по дворе к ночи любви и тотальному счастью, Я буду, наверное, идиоткой, Коль вдруг тебя брошу. Четыре сезона, четыре картежные масти. Все это потом, после чая зимою холодной, Когда отпадут междометия, как желтые листья. Мною засмеются, счастливой быть модно Но только безумцы рисуют счастливую кистью И снова тебя отпускаю, не екает сердце И я чаем клубничным с печеньем тебя напоила Вареньем приправила счастье, куда ему деться от этой дедки, что только тебя и любила Вареньем приправила счастье, куда ему деться От этой идиотки